Вчину сотрудник И заражен каждый вдох Разрушено вновь собран я И выхожу из автобуса Вот и он апокалипсис О, проснулся я Всем телом чувствую, что чуть-чуть и воспаю и мы в новой эре, в новой эре И мы в новой эре, в новой эре О-о-о-о, радиоактивен, радиоактивен О-о-о, радиоактивен, радиоактивен Поднял свой флаг, надел костюм Давай начнем революции Красный цвет окрасимся, разрушено вновь собран я, И выхожу из автобуса, вот и он апокалипсик. Проснулся я всем телом, чувствую, что чуть-чуть и воспарю, и мы в новой электроне. Эри, и новый, новой эре, в новой эре, Воу-во-хоу, воу, -во, -во, -во, во, -во, -во, во Радиоактивен, радиоактивен, ради активен, все хорошо. Солнце горит. Так далеко, где-то внутри Проснулся я Всем телом чувствую Что чуть-чуть и воспарю И мы в новой эре, в новой эре И мы в новой эре, в новой эре о о о о, -о. о, -о, -о, -о, -о. Радиоактивен, радиоактивен, о -о -о -о. Радиоактивен, радиоактивен